Приветствую, друзья! На связи с вами Елена Туманова. И сегодня я пойду вот в такого космического вида криосауну. Температура здесь минус 120. И вы узнаете, как за 2 минуты можно не просто выйти из зоны комфорта, а выскочить оттуда пулей. Выйду оттуда, расскажу, какие ощущения. Ну вот, пошла в криосауну. Вот так вот мы стоим здесь и поехали. Ну вот и закончилась моя процедура. Две минуты в криосауне при минус 120 градусов пролетают, ну не очень быстро. И что могу сказать в двух словах, это, это очень холодно и очень круто. Настроение отличное при такой низкой температуре, всегда в организм выделяются гормоны эндорфины. Это гормоны радости и, конечно, это очень поднимает настроение усиливает энергию и конечно же я очень рада что я посетила сегодня вот такую криосауну и если вы еще не знаете как себя взбодрить как выйти из зоны комфорта как улучшить свое настроение ребята простенько но со вкусом две минуты при температуре минус 120 градусов и вы перезагрузите свое сознание, это я вам гарантирую. Ну, а теперь пока.